В Казанском университете продолжается презентация магистрских программ для студентов и преподавателей МГИМО «МИД России». Сейчас наступила топора, когда нам необходимо взаимодействовать. Не только в сфере, не знаю, исключительно организации каких-нибудь летних практик и стажировок, но в том числе на постоянной основе. Что означают жесты? В Казанском университете московский культуролог выступил с лекцией для студентов. Жесты не универсальны. И э, те жесты, которые в одной культуре могут восприниматься как одобрительные, а в другой культуре могут быть поняты как оскорбительные. Вторая неделя вооруженного противостояния между Израилем и Хамасом. Всем привет! В эфире Универ а в студии Илья Андреев. В кинотеатрах Москвы стартуют специальные показы документального фильма «Пространство Лобачевского» режиссера Екатерины Еременко. кенсиансы для прессы и приглашенных гостей пройдут 18 мая в Центре документального кино, 19 мая в кинотеатре «Кару Октябрь». Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске.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 очень большим количеством навыков и постоянно совершенствуется. Вот чем, собственно говоря, если принимать коллектив с совместным димом, и тогда, когда то есть это когда делают эту программу.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 Десятки взрывов были слышны ночью по всему сектору Газа. Эта армия обороны Израиля провела очередной раунд-атак. Так началась вторая неделя вооруженного противостояния между Израилем и Хамасом. О том, почему важно жителям Татарстана следить за арабо-израильским конфликтом, расскажем в нашем следующем сюжете. 15 мая. Израиль ударом ракет разрушает здание, где располагались СМИ. В нем размещались представительства телеканала Аль-Арабия, агентство Ашейд Пресс и другие медиа. Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Израиль, в свою очередь, утверждает, что здание использовать под офисы, штабы или склады для вооружений Хамас. Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновение мусульман с израильской полицией, начавшейся после выселения из квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме нескольких. Палестинских семей переросли в военные действия. Палестина называет восточный Иерусалим оккупированной территорией, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали. Мы видим ситуацию, при которой решение данного конфликта оно невозможно без вовлечения в этот конфликт идущих международных акторов. К числу международных акторов в системе международных отношений безусловно относится российская федерация. Безусловно, относятся Соединенные Штаты Америки, безусловно, относятся Китайская Народная Республика, Евросоюз. Ну вот, наверное, это основной перечень тех а, ведущих международных акторов, которые так или иначе принимают участие в разрешении крупнейших конфликтов, к которым относятся в том числе арабы израиль 10 мая палестинские группировки начали массированные обстрелы Израиля. В общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала 5000 резервистов и провела операцию «Стражи стены». Столкновения идут до сих пор. Для российских граждан, которые напрямую не связаны с какими-то торговыми или рабочими визитами, в этот регион, но, собственно говоря, особого беспокойства вызывать это не должно. Но, с другой стороны, для нашего региона важно все-таки изучать опыт вот этого конфликта, который развивается долгое время на Ближнем Востоке, и сделать таким образом, чтобы, учтя этот опыт, не допустить вот возможности какого-то обострения в том числе и в нашем многоконфессиональном регионе. 16 мая прошло открытое заседание Совета безопасности ООН, во время которого генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш назвал происходящее насилие совершенно чудовищным. Россия, в свою очередь, также решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Илья Андреев, Универньюз. На базе оздоровительного лагеря «Буревестник» Келабужского института Казанского университета состоялся слет активистов студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан. Все подробности в сюжете. Традиционное мероприятие в этом году прошло в новом формате и под новым названием «За Кемпинг». Участники очередного трудового семестра собрались, чтобы познакомиться друг с другом, пройти тренинги на сплочение и командную работу, а также ознакомить новобранцев с направлениями работы, которых они смогут себя реализовать. Закемпинг – за это переделанное мероприятие, которое раньше носило название «Закамский слет СТО». В этом году мы реализуем его в рамках гранта для некоммерческих организаций а, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. А, и собираем здесь 100 студентов из а, Елабуге, Казани и э, остальных районов Республики Татарстан. По окончанию летнего трудового семестра в сентябре этого года активисты студенческих трудовых отрядов вновь соберутся бревестники для того, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. Осенний слет за кемпинг также состоится при грантовой поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Униксе прошел второй суперфинал по волейболу между победителями Спартакиада работников Казанского университета. Кто забрал Кубок чемпионов, узнаем в следующем сюжете. В борьбе за Кубок чемпионов КФУ-2021 по волейболу сошлись команды общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта и команда выпускников, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Встреча команд состояла из трех партий до двух побед. Со счетом 25-15 и 25-22 первенство заняла команда кафедры физвоспитания. Команда любителей, выпускники КГУ, они играют только раз в неделю, поэтому не является для них это главной профессией. Но в прошлой в первой игре выиграли именно любители профессионалов. В этот раз лучше были подготовлены кафедры из воспитания. Главным судьей соревнований выступил старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта Казанского университета Наиль Чумарин. Отличившихся участников команд наградили ценными призами. Ариадна Кугушева, Универньюз.